Дорогие друзья, начинаем нашу первую в этом году программу с психологом Наталья Маклаковой. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие зрители. А, но мы продолжим тему мобинга. Я как в прошлый раз анонсировал, мы сегодня поговорим о такой проблеме, как боссинг, то есть тот же мобинг, только со стороны начальства. Вот первый вопрос такой, а кто вообще попадает в так называемую группу риску, кто может стать потенциальной, так скажем, жертвой боссинга? Вы знаете, мы с вами уже говорили, да, про то, что в школе, да, дети могут подвергаться какому-то такому, да, со стороны других детей. Буллингу получается. Вот здесь то же самое. Любой человек, абсолютно, абсолютно любой человек может этому подвергаться. Вот когда он приходит, например, на новое место работы. То есть тут таких нет э, ярко выраженных черт, э, что, э, ну, вот правильно вы заметили, что, конечно, чаще становится какой-то новичок, э, который приходит, мы уже об этом говорили в прошлый раз, уже сложившийся коллектив, и он должен в него вписаться или, наоборот, э, не вписаться. Ну, а есть какие-то рецепты, как не стать жертвой э, боссинга? Или это невозможно э, описать? Я думаю, что рецепты есть. Если мы с вами говорили, когда про детей, например, да, то там чаще всего нужна помощь взрослым. Здесь же, если мы с вами взрослые люди, мы работаем на работе, да, понятное дело, что мы уже не можем с вами маму с папой пригласить на работу, чтобы они за нас засыпались. Поэтому взрослый человек, вообще то, что мы с вами попадаем чаще всего в такую ситуацию, здесь речь идет о самооценке. Потому что если есть где-то конфликт, Здесь всегда уже присутствует зависть и какое-то задетое самолюбие человека. Вот это надо понимать. И я такого подхода в психологии придерживаюсь, что мы не ищем у психолога готовых ответов. да? Мы с вами должны уметь рассуждать. Потому что ситуации разные могут быть, и, соответственно, поведение в них тоже ну, нету, да, вот универсального совета, что вот здесь вот так, видите, а, и это всем подойдет. Потому что, может быть, если бы мы с вами сейчас конкретный пример взяли, да, может быть, что пришла женщина на работу, да, устроилась, а у нее там женщина-директор, допустим, зрелая, да, там еще какого-то определенного внешнего вида, у них может быть одна ситуация. Вот. Может быть мужчина пришел на работу, у него там директор женщина, это будет другая ситуация. Но в целом, что нужно понимать о боссинге, это то, что здесь скорее всего ущемлено какое-то внутреннее достоинство самого руководителя. Потому что если на роли руководителя стоит человек самодостаточный, да, то есть у него все в порядке с самооценкой. Он заинтересован в развитии своего предприятия, своего коллектива то это понятие боссинг не может там происходить. Если я знаю, что я зрелая личность, да? если я знаю, что мы здесь все собрались как единая команда, мы должны достигать цели, то это не будет происходить. То есть боссинг это всегда о том, что у человека страдает где-то вот внутренний мир. А давайте рассмотрим, вот вы хотели, чтобы конкретный пример, вот я вам сейчас приведу такой конкретный пример, когда, например, боссом становится бывший вчерашний ваш коллега, и у него, естественно, меняется и поведение, и отношение к коллегам. Вот как здесь выстраивать отношения? Потому что, если вчера ты его мог похлопать по плечу и сказать «Привет, Вася, как дела?», то завтра он тебя просит называть уже Василий. Петрович и на вы, и шепотом, и э, вот здесь э, uh -huh. могут возникнуть какие-то такие вот э, внутренние какие-то конфликты, я имею в виду подводные рифы, потому что э, это очень трудно и для э, босса, который должен себя как-то по-другому uh -huh. позиционировать, и для его коллег, которые теперь должны э, по-другому выстраивать какую-то э, субординацию, так скажем. Uh -huh. Ну да, я согласна, что возможно трудности возникнут, но мы давайте с вами разберемся тогда в причинах. Вот вчера мы с этим коллегой сидели за одной партой, можно сказать, да, вот за соседними столами, и сегодня я вижу, что он сидит в кабинете директора. Здесь надо смотреть, а почему меня задевает это, что он стал начальником? Ну допустим, да, что для меня теперь... Должно быть унизительно его назвать по имени-отчеству. Вообще-то это нормально на работе называть своих начальников по имени-отчеству. Это нормально и так должно быть. Здесь, понимаете, в нашем обществе отсутствуют практические понятия старший равный младший. То есть мы мало об этом знаем и мы мало это соблюдаем. У нас даже в семье не всегда есть уважение к друг к другу. Да? Мы не понимаем, кого надо почитать, кого надо защищать, а у каждого есть своя роль. Если человек по отношению к нам занимает руководящую должность, то есть он для нас однозначно старший, и наша роль как младших почитать его, то есть оказывать уважение. Одно из них это называть по имени-отчеству, просить совета, просить рекомендации. То есть мы как бы в этот момент, даже если он младше нас по возрасту, но он наш руководитель. На работе мы для него младшие, и мы обязаны его слушаться, потому что именно он назначен руководителем. Здесь уже нужно смотреть, а почему меня это трогает, да что у меня с самооценкой, а, почему? то есть либо я, допустим, себя недооцениваю и думаю, что я должна была сама быть начальником, да, а стал мой коллега. То есть, значит, я должна проанализировать, а почему я себя не проявила, да, ну, должным образом, чтобы меня захотели назначить. То есть тут уже некоторая такая, знаете, зависть ну, просвечивает вот в этой ситуации. А вот я сейчас подумал, а может быть, это такая вот комбинация босинга и мобинга. То есть когда, например, идет мобинг, но инициируемый, может быть, сказать, официально или неофициально боссом, то есть э, есть какой-то сотрудник, который не нравится начальнику, но начальник напрямую ему не говорит, что вы мне не нравитесь. А он действует хитро, из-под он настраивает коллектив против этого сотрудника и чужими руками, э, мягко говоря, съедает его. Вот возможно такой вот комбинированный вариант, хитрый такой? Так бывает, так это одна из политических. <смех> вообще-то схем, если так брать. Обычно руководящие должности, они так и не делают. Президент напрямую не действует, что да, а он действует через свои органы управления. То же самое здесь. Это, конечно же, может быть, но здесь, видите, надо сохранять всегда осознанность. То есть внимательный человек, он увидит а все равно, если по отношению к тебе есть неприязнь со стороны руководителя, ты это заметишь и почувствуешь. И надо понимать, что это идет оттуда. И здесь, понимаете, если мы с вами будем впадать в роль э, жертвы, считать, у меня начальник тиран, да, вот как у вас картинка за спиной, да? Да, да, да. Если, если мы примем с вами вот эту позицию, что вот, я все делаю на работе, а ко мне так относятся, хотят меня выжить, то это, вы вот, знаете, мы как бы заняли изначально слабое положение, все, я ничего не могу поделать. Если же мы с вами принимаем роль стильного, уверенного человека, то... Это вообще позиция «я окей, ты окей». То есть это единственная здоровая позиция здорового полноценного человека, полноценной личности, взрослой уже, да? «Я окей, ты окей». То есть э, я не начинаю копаться к себе, что нет, наверное, я там что-то не так сделала, все время что-то не доделываю, да, и вот на меня так, и, и молчу, это замалчиваю, да, вот эти все проблемы в себе перемалываю, домой несу это, там, да, на родственниках срываюсь, допустим, на детях, да. Вот эти, все равно же ты нервное состояние несешь домой. Либо я там думаю, вот такой начальник у меня плохой, я там все делаю, а он вот незаконно ко мне придирается. Вот всегда разумный человек, он будет думать, так, значит, я точно знаю, если я точно знаю, что я сделала все, что могла, да, я вот прям свою работу выполняю досконально, ко мне придраться вот не к чему, то я, значит, должна понять, что причина в начальнике. И вот здесь надо смотреть. А может быть, я сама не оказываю должного уважения, да? Надо же понимать, что, возможно, я, допустим, Беру и с ним соревнуюсь, и он это видит, да, и он, может быть, боится, что я его подсиживаю как-то. Такое же может быть? Да. Вот, допустим, либо он мне дает какие-то указания на день, да, что надо сделать. А я как бы думаю, да зачем мне это вообще надо? Я по-своему, я вообще института закончила два, например, а он всего лишь один, и то не по этому направлению. Что он мне будет говорить, да? Тут, тут не, ну... Это логично, что начальник может в этой ситуации вести себя агрессивно. То есть надо всегда, знаете, посмотреть, когда мы одним пальцем показываем на другого, три пальца показывают на себя. Надо посмотреть, как я как я провоцирую эту ситуацию. И наверняка в большинстве случаев можно найти. Это схоже, кстати, даже с семейной ситуацией. А вот скажите, бывают такие случаи, когда у тебя два начальника. То есть есть, например, начальник отдела, а есть шеф компании, с которым ты редко пересекаешься. Но, например, бывают случаи, когда шеф к тебе относится более-менее лояльно, а непосредственно начальник плохо. Или наоборот, непосредственно начальник, вот начальник отдела, относится к тебе более-менее лояльно, а вот шеф тебя, так скажем, недолюбливает. Есть смысл бороться и доказывать свое право на существование или нужно все-таки через там или не знаю, сколько э, сказать, что нет, ребята, мне нервная система дороже, я лучше уйду, поищу другое место, но э, я устал, э, ухожу, потому что не могу доказывать э, то, что я прав, а все остальные неправы. Вот э, здесь нужен какой-то баланс. Или вообще нет смысла терпеть, ты видишь, что ситуация не меняется, и просто сразу уходишь, э, хлопаешь дверью и все. Ну вы знаете, Евгений, чаще всего борьба вообще не нужна. А чаще всего достаточно искренне занять позицию младшего да? если я чувствую что мой начальник ведет себя как-то агрессивно по отношению ко мне да ну как-то незаконно что-то делать надо разобраться в причинах скорее всего вот скорее всего я веду себя не как младший просто надо изучить роль младшего, да, нужно, э, во-первых, поговорить честно, может быть, с начальником, да, там, Семен Петрович, вы знаете, вот такая ситуация, я вот чувствую, что я делаю все, что могу, и тем не менее, я вот не понимаю, да, я какие-то замечания в свой адрес получаю, допустим, да? то есть поговорить, ну, вот таким образом, да, искренне сказать, что я очень люблю свою работу, мне нравится, но я не могу понять, с чем связано вот некоторое, как мне кажется, да, ну, не напрямую говорить, как мне кажется, если мы говорим из позиции младшего, а, Какое-то как будто бы агрессивное ну, вот настроение, меня это расстраивает, я потом вот иду, иду домой в таком состоянии, я не могу быть эффективным на работе, хотя для меня это важно. И вот здесь чаще всего а, начальник пойдет на встречу и скажет свои истинные причины, да? Он скажет там, Аркадий, я недоволен тем, как вы выполнили квартальный отчет, да? И ситуация будет ясна. Либо он объяснит какую-то другую ситуацию. Вот, Чаще всего достаточно вот этого будет. Если вы описали вот такую ситуацию, что непосредственный начальник с ним агрессивный, да, какие-то, вот, но хорошие отношения с высшим стоящим. Вот здесь очень всегда хорошо действовать через старшего. То есть я иду к тому старшему, и он может воздействовать на младшего. Если действительно я сделала уже все, что могла, и поговорила, но человек просто, ну... У него неадекватная самооценка, он, может быть, знаете, рост в какой-то семье такой, где было не все в порядке, да, и такой исцелить достаточно трудно бывает. И он вот свою болезненную самооценку может транслировать на свой коллектив. Так бывает. Не потому что даже он, может быть, так хочет, но потому что у него вот такая манера уже поведения сформировалась десятилетиями. И здесь можно через старшего влиять, да. Одно дело, когда я ему скажу, что вы такой нервный, да, и что вы все время там набрасываетесь на людей. А другое дело, когда я как бы пойду и попрошу защиты у того, кто еще постарше. И вот того старшего он может послушаться. То есть такой способ есть. И такой даже способ рекомендуют и вообще использовать. Если нам надо даже повлиять на наших родителей, да, то мы можем попросить бабушку и дедушку с ними поговорить. Да? Даже в семье можно вот этим правилом пользоваться. Ну что ж, большое спасибо. Тема очень такая горячая и неоднозначно, потому что действительно вы правильно вначале сказали, что нет уникальных э, рецептов, универсальных, было бы это здорово, да, как, как и даже если сравнивать с кулинарными рецептами, и то каждая хозяйка что-то добавляет у нее свой секрет, так что здесь, э, конечно, наивно думать, что чьи-то опыт можно автоматически перенести на себя, и все получится. Так что нужно, прежде всего, как вы правильно сказали, проанализировать ситуацию и понять, если уже все -э, средства выщерпаны, нужно искать новую работу, а если еще можно побороться, то э, вперед и с песнями. Спасибо большое. В следующий раз мы поговорим о чем-нибудь другом, о чем я еще не знаю. Будет вот такая интрига. Э, прошу наших зрителей э, во-первых, подписываться на канал, во-вторых, э, ставить лайки и пишите комментарии, предлагайте новые темы. Мы с удовольствием с Натальей их обсудим. Всего доброго, до свидания. Спасибо большое за вопрос. Интересный, Евгений, и до свидания, дорогие зрители.